It's <laughs> not so bad. It's not so bad. You can't swallow it. Oh my god, Chuck. you can't swallow You cannot, cannot... slow. <laughs> <You cannot swallow>. it. <laughs> <laughs> <coughs> Yeah, I'm not. <laughs> oh, I saw that. I can do it. I can do that, huh? I can <laughs> <have the> stick. <laughs> Какие эмоции, какие вот впечатления от титула российской женщины 2010? Правильно? Ну, конечно, самые положительные. Ваша красота и мужчины, наверное, это отдельная совершенно история. Какой вот самый необычный поступок, какой подарок или что-нибудь подвиг какой-то ради вас совершал мужчина? Можете вспомнить? Но ради меня вообще очень много подвигов совершал. Охотно верю. В жизни. А вам когда-нибудь вот мужчины дарили букет из ста роз, сделанные из шоколада с дизайнерскими кристаллами? Нет. Секунду. Секунду. Сейчас. Это очень захотелось. А, на чем мы? Сейчас будет сосаться муха. Вот что случилось? Что ты плачешь? А зачем тебе мальчик? А зачем тебе мальчик? Спокойно, скажи, зачем тебе мальчик? Смотри на меня. Зачем тебе мальчик? Зачем тебе мальчик? Скажи, зачем тебе мальчик? А зачем тебе замуж? Зачем замуж тебе? Спокойно скажи, зачем. Чтоб ты была красивая. Ты и так красивая. У тебя даже есть платье какой-нибудь.